Гений внутри тебя представляет Цитаты про сильных от великих людей Не надо казаться слишком сильным, умным, грамотным и образованным, просто будьте сами собой. Сильный человек продемонстрирует свои силы только в случае крайней необходимости. Сильных не любят, они неудобны, ими нельзя управлять. Они слышат себя, знают, чего достойны и не готовы от этого отказываться. Все сильные люди чувственны и ранимы. У людей в себе уверенных Характер непростой. Когда мы видим сильного и уверенного в себе человека, то мало кому придет в голову мысль о том, чего ему иногда стоят эти сила и уверенность. Каменное сердце — защитная реакция сильного духом человека. Вы никогда не станете сильным, коль слабого не сможете понять. Жить, когда все хорошо, может каждый, а вот выживать... Когда все катастрофически плохо, способен только сильный. Сильные люди всегда восхищаются своей внутренней свободой. Они не боятся любить, отдавая себя без остатка. Не боятся устать, помогая другим. Не боятся рисковать, открывая все время что-то новое. Не боятся ошибаться, понимая, что иначе невозможно не боятся смеяться до слез, заражая других своим весельем, не боятся плакать над чужим горем, разделяя его. Их жизнь — полет души, которая как будто обнимает целый мир. Сильные духом сильнее физически сильных людей Вы никогда не найдете среди сильных людей грубых, бесчувственных, жестокосердых и черствых. По-настоящему сильным человека можно назвать не тогда, когда он сжав зубы движется вперед, а когда он сжатые зубы может скрыть под очаровательной улыбкой. Чтобы стать сильнее других, надо стать сильнее себя. Дышать свободой привилегия сильных. Рожденный в любви слабым быть не может. Сильный человек ⁇ это не тот, кто демонстрирует свою силу всему миру из последних внутренних возможностей, выпрямляя спину и натягивая душу так, словно она сейчас лопнет, а тот, кто не боится выглядеть глупым, смешным, уязвимым. Сильные и успешные — всегда под прицелом обиженных судьбою. Желание стать сильным — победить любую слабость. Вы никогда не встретите сильного человека с простым прошлым. Любому человеку нужна поддержка, даже сильному характеру. Человеку всегда нужно знать, что рядом есть тот, кто поддержит в трудную минуту. Даже у самых слабых есть свои сильные стороны. Жизнь любит сильных людей, сильные отвечают ей взаимностью. По-настоящему сильные люди не объясняют, почему они хотят уважения к себе. Они просто не общаются с теми, кто не относится к ним с должным уважением.